Гастрономический туризм – один из самых динамично развивающихся сегментов туриндустрии. Эта отрасль экономики в мире ежегодно показывает рост от 7 до 12%. Каковы перспективы Ельца в развитии этого направления? Что подсказывает мировой опыт и опыт регионов России? Ответы прозвучали на семинаре, который в Ельце провел вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гилиптерман. В семинаре приняли участие ательеры, рестораторы, работники культуры, студенты соответствующих факультетов, представители администрации. Все, кто причастен к развитию туризма в городе, кто занимается подготовкой и проведением событийных фестивалей. Илецкие фестиваль Антоновские яблоки, русская закваска уже входят в национальный календарь событий России. Развивается инфраструктура города. Работают 16 различных объектов приема гостей, 50 предприятий общественного питания. Уже принимаем участие в гастрономических конкурсах и есть достижения. Но как заметила Татьяна Ромашина, замечательная главы администрации города учиться, изучать передовой опыт необходимо всегда. Тем более у специалистов международного уровня. Леонид Гелептерман с фактами, цифрами привел примеры успешных фестивалей в самых разных точках мира. От праздника длинной колбасы до фестиваля уличной еды. Каждый регион размышляет, чем удивить и заманить туриста. Как турпродукт заставить работать на экономику города. Объединить усилия администрации, учебных заведений, турсообщества, рестораторов, ательеров – производители продуктов питания, деятели культуры. Это должна быть команда, которая будет заниматься стратегией развития гастротуризма в городе. А дальше искать работающую идею. В Твери, к примеру, эксплуатируют пожарские котлеты, когда-то упомянутые Пушкиным. В Ярославле просто придумали несуществующую ярушку. Теперь есть фестиваль «Ярославская ярушка». А в Ельце с его историей замечательными земляками есть, как говорит Леонид Гелиптерман, место для подвига. Знаменитая мука, крупчатка, пиво. Эти идеи уже разрабатываются в русской закваске. Фестивали, который все больше тяготеют как раз к гастрономическому направлению. Еще огромный ресурс, с которым можно работать. Земляки от олимпийского чемпиона 1908 года Александра Петрова, известного в Европе фотографа Николая Петрова, до да Тихона Тихонохреникова, тонкого ценителя русского застолья. Только из этого да, надо вот из истории перевести в разряд туристического продукта. Говорили о туристическом сувенире. На нем делают деньги все туристические города. Помимо того, что сувениры должны быть идеологически связаны с регионом, они должны быть вкусными, они должны иметь яркую, практичную. И эргономичную упаковку, они должны быть тиражируемыми. Вот это очень важно. Гость приехал на один день в Елец, но остановился в гостинице с Нигерии, Похвалил кашу. Считает, что отели в Ельце должны предлагать исключительно русскую кухню. И оценил условия приема в «Снегирях». Очень творческий подход. Вот сразу видно, что людям не все равно, в каких условиях живут гости. И они думают, они стараются продумывать мелочи и детали. И... Видно, что очень много, помимо денег, очень много души вложено. Леонид Гелиптерман тщательно изучил потенциал туристического Ельца. Купеческий город, купцы – это была движущая сила России. Да, то есть с одной стороны у вас есть основательность, историческое содержание, великие земляки, дух предпринимательства. Что еще нужно? Идеи, команда. Правильно. Сегодня нам представили как часть событийных мероприятий – гастрономический туризм. Я думаю, что наши коллеги, конечно, отметили для себя, как это сделать вкусно, с изюминкой, как это сделать интересно, как привлечь большее количество туристов на Липецкую землю. Я думаю, что, конечно, это будет внедрено в работу. Я думаю, что все с удовольствием послушали профессионала. И будем работать дальше. Лариса Кучеркова, Роман